На самом деле очень много нового, но ну, если кто не смотрел, я повторю, это официальное заявление, вернее брифинг Министерства обороны Российской Федерации, где было указано, Первое, новое рекордное количество целей, которые были поражены за день. 1260 штук, по-моему, если не ошибаюсь. 1260 – это примерно в 5 раз больше, чем предыдущее рекордное число. То есть это говорит о том накале боев. и уже начиная с 23.00, мне вчера буквально со всей линии фронта люди просто пачками начали сыпать сообщение, что у нас стреляют, у нас стреляют, у нас стреляют. Российская артиллерия массово начинает артподготовку. Это самое интересное место, где вот оно было обнаружено, это даже на правом берегу Днепра, между Херсонской и Днепропетровской областью, там тоже была очень мощная артиллерийская подготовка. А также это был район Барвенкова, это был район Балаклея, соответственно, весь фронт там связанный, Лиман, это Горловка, Авдеевка, Попасная. И дальше Запорожский район, Запорожская область, там тоже очень много было сообщений. То есть на самом деле действительно огромное количество ударов было нанесено. Причем в первую очередь бьют по штабам. Например, в Гуляй-Поле был уничтожен штаб и уничтожены казармы, ну то есть школа, которая была приспособлена под казармы. Кстати, тоже примечательно выложили местные патриоты в в котором местные жительницы рассказывают, что вот, крылатая ракета прилетела, ай-яй-яй, по мирному городу попала в школу. Ну все, в школу, а школа сейчас это всегда казарма. И в школу, соответственно, сложила. То есть вот такие вот признания да, приходится с интернета выдергивать. Ну и вот дальше то, что продвижение войск сегодня не так заметно. Ну нужно вспоминать, что когда начинается мощный прорыв обороны, это всегда взламывание обороны. То есть такого, чтобы сразу раз взломали и пошли вперед, такого не бывает. Тем более сейчас главная цель не просто взять какой-то рубеж, а сохранить жизни своих солдат. Потому что жизнь солдат это самое ценное, что только есть на самом деле для военачальника. И я вижу, что российское руководство делает все, чтобы минимизировать свои собственные потери и максимизировать потери противника. Отсюда мощнейшая обработка артиллерии, мощнейшая обработка авиации. И где-то по моим данным уже российские войска на Изюмском направлении вышли на рубеж 8-10 километров до Барвенкова. И очень хорошие темпы наступления идут в районе Лимана, уже выше, по сути, на пригороды, на окраины Лимана. Это восточнее Славянска. Я думаю, что завтра-послезавтра стоит ожидать штурма Лимана и, возможно, быстрого выхода на Северский Донец. Это уже будет пригороды Славянской и для славянской начнется эпоха освобождения. Знаю, мне пишут многие ребята, кто сейчас сражается в Славянской бригаде. Они говорят, мы ждали этого 8 лет, и мы очень хотели бы принять участие в этом сражении, но. К сожалению, мы воюем на другом направлении, а наш город родной освобождают российские войска. Но не важно, в конце концов, кто освободит, важно, чтобы город был освобожден. И также очень мощная артиллерийская подготовка идет между Нью-Йорком и Авдеевкой. Там буквально артиллерия... Горловчане говорят, что то, что было вот недели полторы-две назад, намного слабее, чем то, что было сегодня. То есть очень мощно бьют по укрепрайону Авдеевки. Я тоже думаю, что в ближайшие дни там можно ожидать уже атаки. Ну и по запорожскому направлению, все-таки несколько сел было освобождено, пока других подтверждений нет. Тем более, ну, там сегодня дожди пошли, поэтому не знаю насчет темпы, какие будут сегодня, но артиллерия работает сильно. Но очень интересный момент, который вот действительно хотел бы обратить внимание, Мало, вот как-то я ожидал, мощная артиллерийская работа по, по направлению на кривой руху. Я вообще не исключаю, что и там могут быть какие-то подвижки. К сожалению, не могу сейчас всю информацию сказать, но некоторые маркеры говорят, что на правом берегу Днепора для ВСУ могут быть сюрпризы и очень неприятные. И хотел бы два слова по Мариуполю, потому что хотел свои пять копеек ставить по поводу вот этого вот э, э, вопроса с детьми. А, вот действительно, вот Азов показал себя как террористы, причем очень интересно, они запланируют специальную операцию. Как только пошли сообщения о том, что войска ДНР, российские войска вошли на территорию завода и зачищают цеха завода, сразу пошла вот эта информационная волна. Причем они-то рассчитывали на что? Что сейчас мировое сообщество возмутится и потребует, чтобы все их оттуда выпустили. Но Россия очень красиво сработала. Вот в объявлении вот этого перемирия с 14 до 16 оно-то показывает истинное лицо той стороны. Пожалуйста, есть мирные? Вы заявили о мирных? Пожалуйста, выходите. Не выходят. Ну, значит, вы террористы. Потому что только террористы прячутся за спины детей и женщин. И напоследок хотел бы еще пять копеек вставить. Запорожская область была... В Розовском районе проведено ну, скажем, сбор местных жителей, и они единогласно, не знаю, какие-то будут политические последствия, постановили присоединиться к Донецкой Народной Республике. Честно говоря, посмотрим, как это будет развиваться, но события очень интересные. Ну, вы знаете, честно говоря, вот уровень постановки отвечает в общем, интеллектуальному уровню киевского режима, который... Все годы независимости делал ставку на худших из худших. И вот за 30 лет э, ввел во власть окружение людей с интеллектуальным уровнем, ну, вполне подходящим для 95-го квартала, но не для государственного управления. Ведь чего они добились этим фейком? Вот давайте представим себе, что это правда. Вчера был открыт в течение 8 часов гуманитарный коридор для выхода всех САЗОВ Стали. Не вышел никто. Сегодня после того, как этот фейк опять же появился, было еще объявлено двухчасовое перемирие для выхода всех желающих. Никто не вышел. Значит, если эти люди есть, они удерживаются в качестве заложников, потому что никаких оснований не выпускать их разумных нет, кроме одного. Вы ими прикрываетесь. Если же этих людей там нет, ну тогда вы виновны в том, что вы пытаетесь создать информационную картинку, что они там есть, поэтому вас не нужно бомбить. То есть, по сути, ничего не меняется. Вы точно так же прикрываетесь мирными жителями. Только не реальными, а виртуальными. Но вот оба варианта для киевского режима ну, ничего хорошего не несут. Это вот очередная глупость, которую они смогли на коленке сварганить. В отличие от первой фазы, когда можно было действительно бросать десант под Киев, прорываться на большую глубину, и не встречая многоэшелонированной, многоуровневой обороны, сейчас мы сталкиваемся на Донбассе действительно с самой боеспособной многочисленной группировкой войск низкого режима, которые 8 лет, во-первых, худо-бедно тренировались на Донецке и Луганске, во-вторых, успели за это время создать действительно мощные укрепрайоны, насытить их и вооружением, и личным составом. И поэтому здесь проламывать их можно только именно так, как это делается. Вот как минимум вдвое, по сравнению с вот, неделью назад, мы, по-моему, с вами говорили о том, что резко выросло количество объектов, которые подвергаются ударам. Тогда было, по-моему, что-то около 700. Сейчас их почти 1300. То есть понятно, что имеется в виду... Артиллерийское и ракетное вооружение, применяемо не только авиационная компонента, но суть в том, что по всей линии фронта, и это отмечают люди, которые вот корреспонденты находятся у нас вот, на Донбассе, в том числе и в Хроматорске, в Славянске, резко выросло количество интенсивности обстрелов. Намного больше их стало, чем было. И первые результаты уже есть. Хотят увидеть продвижение такое же, которое было вот в первые дни. Его не будет потому что изменился сам характер боевых действий. Теперь идет минимизация потерь личного состава, то есть наносятся массированные артиллерийско-ракетные удары до тех пор, пока на каком-то из направлений сопротивление не исчезает или не ослабевает, не появляется возможность для продвижения вперед. Есть небольшое продвижение в районе Углидара, то есть Там взяли под контроль Степное к востоку от города. Взяли под контроль буквально вчера Малиновку возле Гуляйполя. Это уже в паре километров от Гуляйполя. И постепенно продвигаются дальше. Группировка в Углидаре, захочет она повторить судьбу Мариуполя, значит повторит. Окажется в окружении и будет уничтожена. Нет, отойдет дальше. То же самое происходит и на севере, где фактически над славянско хроматорской группировкой уже начинает формироваться единый сплошной фронт по всей линии протяженности. То есть, наступая от Изюма, идут сразу по двум направлениям, то есть идут и на Барвенково, и на Славянск, идут медленно, с тяжелыми боями, но постоянно перемалывая большое количество техники противника, ну и личного состава, естественно, тоже. То есть сейчас бои идут на линии Червоная, Новая Дмитрова, как у Рулька. От Вернеполья и Долгенького потихоньку продвигаются войска к югу. Это по правому берегу Северского Донца. На Левобережье происходит то же самое. Несколько недель назад взятая пол контроля поселок Терны, я хорошо знаю этот район, он изобилует различными водоемами, там масса таких пойменных болотистых мест. И вот оттуда продвинулись на 10 километров в югу и сегодня взяли под контроль поселок Торская И вот так постепенно Святогорск оказывается уже в тылу. Он фактически окружается. Это преобладающие высоты на Святогорским монастырем, там крутой правый берег. Но суть та же самая. Либо они остаются в окружении и будут уничтожены, либо вынуждены будут отойти к Славянску. И вот тут уже над самим Славянском назревает угроза славянской грамоторской группировки не только поддавливания с севера, но и охвата из востока, и с запада. Потому что наступающие на Барвенково части неизбежно после этого начнут заворачивать свой правый фланг наступления в сторону Славянска, замыкая это кольцо окружения. И вот здесь опять же группировка войск режима становится перед выбором держаться до последнего за города и неизбежно повторяя путь Мариуполя, либо отходить на юг. И вот это вот формирование вот этого вот котла, которого больше всего боятся в Киеве. Но при всей этой боязни команду на отход, на то, что предлагали им в свое время там же МИ-6, отход куда-нибудь в Полтавскую область, попытка формирования между Днепром и Харькова более короткой линии обороны, такого приказа они не получали, и уже понятно, что не получат. Да? И, в общем-то, Сейчас отойти не будет иметь возможности при том господстве в воздухе российской авиации, которая есть. Поэтому, да, это будет многонедельная, тяжелая битва, которая, в общем-то, закончится с ожидаемым результатом, потому что ну, резервов нет, и чем дальше, тем меньше возможностей к активному сопротивлению этой группировки будет.